Всем привет, с вами Максим и вы на канале Путь к Истине. Данный выпуск будет немного необычен и по-своему интересен, поскольку сейчас я расскажу вам свой вариант сотворения мира. И предупреждаю сразу, после ознакомления моей теории может показаться, что я немного сошел с ума, поскольку данная теория выглядит очень смешно и глупо. Но обязательно досмотрите этот ролик до конца, и вы поймете, к чему я веду. Моя теория легко отвечает на четыре важных вопроса мироздания. Ну а сейчас обо всем по порядку. Появление материи Изначально не было ничего, и это ничего взяло в долг у самого себя немного материи, тем самым создав антиматерию. Полученные образование снова взяли в долг у самих себя немного добра, тем самым образовалось зло. Таким же образом было создано черное и белое, любовь и ненависть, а также четыре стихии – вода, земля, огонь и воздух. Эти процессы продолжались многократно, до тех пор, пока не было создано все то многообразие, которое вы наблюдаете сейчас в этом мире. При этом, что самое главное, закон сохранения энергии при таком делении не изменяется. Возраст Вселенной чтобы определить, как долго длился процесс долгов, то есть фактически образование нашей Вселенной, нам понадобится всего лишь наблюдать за движением звезд. По движению звезд мы определим, что весь этот процесс длился 20 миллиардов лет. Притяжение тел Согласно древнему философу Эмпидоклу, в мире существует 4 первоначала – земля, вода, огонь и воздух. И каждая из этих стихий стремится друг к другу. Вода к воде, земля к земле, воздух к воздуху и огонь к огню. Поэтому можно смело сделать вывод, что именно по этой причине все тела притягиваются друг к другу. Таким же образом создавалась и вся наша Вселенная. Стихия огня, притягиваясь друг к другу, образовывала звезды, стихия земли образовывала планеты, воздух – планетные атмосферы, а вода – моря и океаны принцип притяжения. Но какая сила заставляла двигать эти стихии, сгруппировывая материю? За это отвечают специальные невидимые частицы. Их невозможно зафиксировать с ни одним прибором, поэтому можете называть их виртуальными или воображаемыми. После ознакомления с данной теорией у вас, наверное, возникли мысли, что данная теория, мягко говоря, бредовая. Взятие материи в долг, определение возраста Вселенной по движению небесных тел, ну и все в этом духе. Нужно уж совсем быть ненормальным, чтобы говорить об этом на полном серьезе. Официальная теория выглядит куда наиболее правдоподобней, верно? Но давайте разберемся, что конкретно вас смутило в моей теории. Наверное, вас смутило, что энергию взяли в долг для создания материи. Да, выглядит смешно, но рано смеетесь. Ведь именно так официальная наука объясняет возникновение материи до Большого Взрыва. Энергия взялась в долг у пространства, образовав материю. Об этом на полном серьезе даже снимали видеоролики крупные научные каналы. И как мы видим по лайкам, людей не смутил данный факт. Может быть вас смутило, как можно определить длительное сотворение мира, наблюдая за звездами? Ведь это в принципе невозможно, да и нелогично. Но официальная наука абсолютно таким же способом и нашла возраст нашей Вселенной, просто наблюдая за звездами. Как и в предыдущем примере, я не придумываю ничего нового. Хотя, стоп, возможно вас смутила отсылка на древнего философа Эмпедокла. Ведь то, что материя сближается между собой благодаря четырем стихеям, в данный момент научно не подтверждена. Но я на нее ссылался как на факт. Но и здесь я ничем не отличаюсь от официальной науки. Ведь даже теория эволюции Чарльза Дарвина ссылается на теорию рекапитуляции, хотя еще в 1874 году теория рекапитуляции была признана ложной. Таким образом, теория эволюции лишилась своего единственного доказательства. Но это никак не мешает официальной науке преподносить теорию эволюции как факт. Факт без доказательств. И остался у нас один вопрос. Виртуальные частицы. Казалось бы, это что-то из мира фантастики. Как могут виртуальные частицы воздействовать на материю? Но и здесь вас ждет удивление. Ведь в 1949 году Хидеки Юкава получил Нобелевскую премию за открытие, внимания виртуальных или воображаемых частиц, мезонов. Как видите, моя теория совсем ничем не отличается от официальных. Так почему же у обычного человека моя теория вызывает смех и недоверие, в то время как официальные теории, использующие те же принципы, что и я, пользуются одобрением и уважением? А все очень просто. Как говорила одна историческая известная личность, чем чаще повторять ложь, чем быстрее в нее поверят. Именно поэтому официальным теориям больше доверяют, так как они частенько мелькают в различных СМИ. Как вы уже догадались, моя теория – это не более чем шутка. Этим видео я лишь хотел показать, что официальные теории такие же глупые, смешные и нелепые, как и та, о которой я вам только что рассказал. Единственное лишь отличие в том, что официальные теории очень хорошо распиарены, поэтому и кажутся такими убедительными. Отныне, если вы видите научный ролик, в котором рассказывают сказки, ссылаясь на то, что это наука, то предлагаю под такими видео писать комментарии с хэштегом «Нет, научным сказкам». В завершении хочу попросить вас распространить этот ролик среди своих знакомых, которые до сих пор официальные теории воспринимают как истину. А также не забудь поставить лайк и подписаться на канал, ведь только вместе мы дойдем до истины. Вы были на канале «Путь к истине» и с вами был Максим.